Люди-антиподы в обычном понимании. Если желают, чтобы что-то случилось, катастрофа получается. А если желают катастрофу, то получается наоборот. Они для уравновешивания. Каковы причины этого явления и возможное взаимодействия при попадании в поле такого человека? Может ли это быть связано с проживанием в каузальном потоке времени? Да, здесь причина именно вакуаузальности. Внутреннее субъективное время человека направлено в другую сторону. Здесь событие человека, человеком переживается настолько ярко внутри собственного субъективного времени, так что оно свершившееся остается в прошлом. Поэтому не получается его перетащить в будущее, потому что как бы его обратная волна все время оттаскивает назад. Как бы оно уже случилось. Мы с вами на четвертом курсе, по-моему, это дело разбирали, да, на четвертом курсе, когда... Или нет, на стихиях. На стихиях мы это дело разбирали, когда работали с окулузальным потоком времени и говорили что у каждого человека в принципе своя внутренняя природа то есть они живут в общем потоке но их внутреннее субъективное время постоянно оттаскивает их чуть-чуть назад выражается это в очень много чем если бы точка сборки таких людей, живущих в акаузальном пространстве, была бы будхиал и выше, можно было бы говорить о магическом развитии сознания. Но поскольку люди, проживающие, как правило, в обычном человеческом времени, но имеющие внутреннюю субъективная акаузальность, их точка сборки не поднимается, как правило, выше астрала, то есть в этой воде они плывут, все время стараясь и не выходить из этой воды, но в то же самое время по природной своей силе является как бы противотоком. Да, вот наверное, видели и сталкивались в природных условиях с такими подводными течениями. Да? Когда заходишь в реку, там, в море, и тебя начинает как-то относить совсем в, друг, в, друг, в другом направлении, если ты вдруг погружаешься на глубину да, или просто попадаешь в какую-то линию, которая вот она сама по себе течет. Ну, в море это не так заметно, поскольку там объем большой и надо действительно очень глубоко погрузиться, чтобы войти вот в эти интерференцию волн скажем так. А в реке это заметно больше. И вот люди они, по отношению ко всему остальному миру, являются такими подводными течениями. Они очень мешают всем. Поэтому стараются их затолкать немножечко глубже, чтобы их акаузальность не торчала на поверхность. Но тем не менее природу не задавишь, поэтому они ее в любом случае проявляют. Но и жизненная линия выстраивается именно так, как вот показывает нам река. Они никогда не на поверхности жизни. То есть успеха с акаузальным течением времени внутренним, субъективным, внешнего, блестящего успеха поверхности воды, на которых отражаются как в бликах Солнца, да, которое позволяет реке быть рекой, сверкать и иметь внешний красивый вид, вот такого красивого вида его нет. Да. Изучая каузальное течение времени на стихиях, вы, наверное, должны это помнить. Люди, которые, которые в акаузале живут естественным путем, не от мира сего. То есть никакому делу приспособлены быть не могут. То есть они и сами не приспосабливаются, потому что они не совпадают ни с людьми, ни с общей массой. Но тем не менее в этом подводном существовании есть определенные прелести, определенные выгоды. И если не гнобить себя ущербностью о том, что ты не блестящий и на солнышке не сверкаешь, то Такое движение оно действительно позволяет заниматься, по крайней мере, на точке сбора и на астрале, уже колдовством. Потому что ты можешь отводить беду, можешь приводить беду. То есть, да, вот Именно таким вот методом. Да, промечтал беду во всех смыслах для себя, для того парня, для своих детей, для кого угодно, да, ее не случилось. Для лучшего врага, пожалуйста, да. Намечтал ему все самое хорошее, все самое прекрасное. Да? И э, вот так тому и так тому и быть. Вот есть классическая такая фраза из Нового Завета: да? Возлюби ближнего своего. Вот это вот в, первом, в первую очередь относится к людям с акаузальным течением времени. Вот ты его возлюби, а потом посмотри, что с ним будет. Только возлюби искренне, хорошо возлюби от души, от сердца, от печенок от всего чего угодно. Так хорошо возлюби врага своего. Вот. И если человек не на каузальном течение времени, да, он своему врагу действительно сделает хорошее. А если с каузальным течение времени, то такое хорошее, что то будет вспоминаться потом всю жизнь, если, конечно, после этого кто-нибудь выживет. Зависит только исключительно от вашей фантазии. Вот. Поэтому, конечно ни к мы в социальном мире, но в колдовстве уже очень даже к мы. Просто это такое специфическое мироосознание, а, соответственно, и специфическое колдовство. Если кто-то знает за собой подобную особенность, опять же, рекомендую практиковать не злобы ради, а пользы исключительно профессиональной для.